Здорово. Я думаю, что ты попал на это видео в поисках способов повышения FPS. И могу тебе гарантировать на 100%, что ты попал на годное видео, в котором мы с тобой сегодня поднимем твои кадры в секунду. Ну а перед его началом, хочу попросить тебя подписаться на канал и поставить лайк, потому что это бесплатно и ты в любой момент можешь передумать. А также хочу сказать спасибо вот этим ребятам за то, что оставляете свои комментарии. Первый на сегодня способ будет настроечка графики через панель управления Nvidia. Если вдруг вы обладатель видеокарты от AMD, то не беспокойтесь. После того, как мы пройдемся по панели управления Nvidia, я вам приложу скрины настройки видеокарты от красных, но после того как мы открыли панель управления Nvidia, нам нужно зайти в настройки surround physics. Здесь сейчас нам нужно решить, что у вас мощнее, если у вас мощнее процессор, чем видеокарта, здесь нужно выставлять процессор. Если же у вас видеокарта мощнее, или примерно такая же как процессор, выставляет здесь видеокарту. Далее мы идем в регулировку настройки изображения и здесь, во-первых, нам нужно поставить расширенные настройки 3D изображения, а не пользовательские с упором на производительность, потому что если мы выставим вот здесь просто ползунок на производительность, применятся настройки, которые выставили сами Nvidia, максимально универсальные, но они нам не подходят. Для максимального пуста FPS нам нужны именно тонкие настройки, поэтому мы выставляем здесь расширенные настройки 3D изображения и переходим в управление параметрами 3D. Здесь мы выставляем следующие значения. Увеличение резкости изображения мы оставляем так, как по дефолту, куда графические процессоры, куда они идут, а как нужно. Неважно. Мы выставляем всем, DSR степень OFF, а затропная фильтрация выставляем управление от приложения. Почему мы ее не выключаем? Да потому что она действительно неплохо сглаживает картинку, но при этом не жрет много FPS. Поэтому для каждой игры мы оставляем свое. И да, забыл упомянуть. Глобальные параметры это выставление настроек под все игры. Если вдруг под какую-то из ваших игр эти настройки не будут подходить, вы переходите в программные настройки, выбираете здесь свою игру и индивидуально под нее выбираете параметры. Сейчас мы будем выставлять максимально универсальные показатели параметров с уклоном на игру CSGO, но ее мы потом еще чуть тонче настроим. Вертикальный сверхимпульс, то есть вертикальность синхронизации мы отключаем, FQP рендеринга OpenGL выбираем свою видеокарту, заранее подготовленные кадры в Virtue что-то там мы выставляем один, затенение фонового освещения, выкл, кеширование шейдеров ставим на вкл. Максимальная частота кадров это ограничение FPS в игре, если вы хотите ограничить FPS во всех своих играх можете здесь выставить свое значение. Максимальная частота кадров фонового приложения. Это количество FPS, которое будет выдавать игра в свернутом режиме. Многократное сглаживание MFA мы выключаем, оптимизировать для вычислений ставим в Q потоковую оптимизацию включаем и режим низкой задержки ставим на ультра. Режим низкой задержки это грубо говоря задержка между процессором, видеокартой и твоим монитором. Но это если уж сильно вкратце и не углубляться, просто короче она делает низкую задержку. Все, что тебе еще нужно знать? Капец я буду, получается какой-то. Режим управления электропитанием выставляем предпочтительный режим максимальной производительности. Ну и конечно же не забудьте поставить в винде эту самую максимальную производительность. Если вдруг вы не знаете как в винде поставить максимальную производительность, вот здесь вот вышла сейчас подсказочка, по которой вы можете перейти. И там в видосе я показывал, как это можно сделать. Сглаживание FXA мы выключаем, гамма-коррекцию включаем, сглаживание режим выключаем, тройная буферизация выключена, фильтрация текстур анизотропная, что-то там мы включаем, фильтрация текстур качества. Мы выставляем высокая производительность, и для CS это нормально. Однако для некоторых игр это может сыграть злую шутку. Суть в том, что эта высокая производительность сильно снижает качество текстурок. И если в CS это особо незаметно, то в некоторых играх это может быть заметно настолько сильно, Сильно, что просто глаза вытекут. Именно поэтому, если вы заметите игру, в которой это сильно на что-то повлияет, в программных настройках, опять же, через тонкую настройку это уберете. Фильтрация текстур отрицательная, что-то там мы разрешаем. И фильтрация текстур трилинейная, что-то там мы включаем. Далее мы переходим в программные настройки и выбираем здесь игру CSGO. После чего выставляем следующие настройки. Анизотропная фильтрация 16x. Этот параметр, опять же, будет для каждого по-своему. Те, кто хотят получить максимальный прирост производительности, его выключают. Те, кто не хотят потерять много кадров, однако хотят получить более-менее смотребельную картинку, ставят на 16 x Вертикальный сверхимпульс выключаем. Заранее подготовленные кадры чего-то там один. Кеширование шейдеров мы включаем. Можете ограничить частоту кадров, чтобы не ограничивать ее через FPS Max, но мне кажется, что все-таки лучше через FPS Max здесь лучше ничего не трогать. Оптимизировать для вычислений в вкл. Потоковая оптимизация вкл. Режим низкой задержки ультра. Режим управления электропитанием. Обязательно ставим на режим максимальной производительности. Сглаж Гамма-коррекция выключена, режим сглаживания управления от приложения, тройная буферизация выключена, выключена. Фильтрация текстур качества ставим на высокая производительность, фильтрация текстур отрицательное что-то там разрешаем и фильтрацию текстур триалинейную что-то там включаем. Сразу хочу сказать, что эти настройки могут подойти не каждому. Если вдруг вам не понравятся эти настройки, вы в любой момент можете нажать вот здесь кнопку восстановить, у вас вернутся все настройки. Но те, что должны подойти к каждому, это точно Режим низкой задержки и режим управления электропитанием, это 100%, я советую ставить так как у меня. Все остальное тоже желательно поставить так как у меня, но если вдруг вам что-то не понравится, можете вернуть все обратно. Но сейчас прикрепляю скрины для обладателей видеокарт от красных. Но после того как мы закончили с настройкой видеокарты, мы можем зайти в саму игру и там настроить следующие настройки. Логично. Так, вот мы зашли в CSGO, теперь мы идем в настройки в самой игре, в настройки видео. И первое, что мы делаем, выставляем здесь монитор, конечно, можете поставить телевизор, но, камон, зачем оно нужно? Яркость ставим так, как больше нравится вам. Ну и, конечно же, для максимального прироста FPS советую поставить 4 на 3 и вот какое-то низкое разрешение, если у вас совсем все печально. Если вы долгое время играли 16 на 9 и вам не нравится 4 на 3, ну хотя бы попробуйте поиграть, может быть, вы привыкнете. Здесь, конечно же, ставим полноэкранный режим и выключаем энергосбережения. А дальше я покажу вам две конфи... Это три, по-моему, да? А дальше я покажу вам две конфигурации настроек изображения. Первая будет для максимальной производительности, чтобы у вас было максимум кадров, а вторая для более-менее неплохой картинки, но при этом тоже для высокого количества кадров. Ну и первая конфигурация у вас сейчас находится на экранах. Самое низкое качество теней, текстурок. Включаем стриминг текстур, выключаем эффекты и шейдеры, выключаем подсветку игроков и включаем многоядерную обработку. Здесь ставим два XMSA, Если вы хотите, конечно, максимум FPS вообще убираем ее. Но я советую все-таки оставить, чтобы хоть какое-то качество было. FXA мы отключаем. Фильтрацию текстур ставим билинейные. И все остальное выключаем, кроме убершейдеров. Убершейдеров ставим те, которые вам предлагает сама игра. Зачастую она предлагает правильно. Ну, если хотите, можете поиграться с этим параметром. Может, если вы поменяете, будет лучше. Но сейчас покажу на для более-менее нормальной графики. Так, первый параметр мы оставляем на очень низком. Модели и текстуры мы ставим на среднем эффекты мы ставим на высокое, а шейдеры ставим на очень высокое. Далее мы здесь ставим 4xmsaa и в принципе на этом все изменения закончены. Все остальное оставляем точно так же, но картинка у вас станет гораздо приятнее. Что ставить вам решать уже нужно от вашего компа, предпочтений и от FPS, на котором вы играете. Что ж, на этом, в принципе, способы подошли к концу, я не знаю, можно это назвать способами или нет, мы просто настроили игру максимально так, как стоит это сделать. Благодарю вас всех за просмотр, обязательно жмякните там чего-нибудь под видео, если оно вам понравилось, потому что на сегодня у меня все, всем пока и удачи.